Мы сейчас, сейчас мы. Я записываю. Саламу алейкум, всем привет. Значит, да, я записал себя с такой бородой. Вот. По поводу реакции родителей, по поводу реакции родителей, по поводу реакции родственников на то, что я принял ислам, то есть, как вообще реагировали? Ну, конечно же, вначале был страх. Ну, наверное, причина все-таки в СМИ и в тех заблуждениях, которые распространяют СМИ вокруг Ислама. Я не говорю, что они распространяют только заблуждения, но в том числе и заблуждения. Или помогают распространять, или помогают укрепляться этим страхом. Когда принял Ислам, соответственно, через некоторое время ей рассказал. Маме рассказал, соответственно, зашло до папы, там что-то куда-то еще ушло, другие родственники узнали вышел с, не, с ними на видеосвязь по скайпу, чтобы они увидели, что я живой, что там ну, все нормально, что я общаюсь. Они ну, в общем, там не было такого, что короче, очень как-то как они круто отреагировали, то есть наоборот, были сдержаны, сдавлены, общались через силу, папа вообще не захотел по-моему разговаривать по видео, то есть мама именно общались. Короче, вот как-то так все стало накручиваться. Через некоторое время я понял, что на самом деле нужно ехать и снимать эти страхи. Ну, поехал. Поехал, приехал mm -hmm. к родственникам, да, то есть и стал с ними разговаривать. Стал с ними разговаривать, там какие-то застолья стали происходить. Ну, то есть родственники стали собираться вместе. Ну, все, все равно натянутая такая достаточно атмосфера была, потому что, слава люди в России вообще не знакомы. То есть, очень-очень кажется, что это что-то ну, необычное, какая-то экзотика. И люди, ну, то есть, вот реально там были такие моменты, что мы вот вроде как собрались, то, те, той же компании родственников, которыми обычно собирались на какие-то праздники ранее и так далее, вот собрались по поводу моего приезда, сели. Все сидят и молчат. То есть, как бы, крайне неестественная ситуация. И, как бы, если шутки, то очень сдержанно. Да, в основном не было никаких шуток. А, ну и со мной, соответственно, как-то очень-очень осторожно, аккуратно. то есть ну, тут Вообще непонятно, что. Вот, ну, я постоянно разговаривал с мамой каждый день. Да, то есть, мы с ней сидели, общались. Я постепенно ей что-то рассказываю. Да, то есть сам лекцию какую-то прочитаю, там, грубо говоря, подготовлюсь, и ей там вкратце перескажу что-то. Ну, то есть я именно рассказывал те вещи, которые э, в первую очередь ей были бы понятны как христианки верующие, да, то есть я ей рассказывал, что вот у нас вот так, у нас вот так. Вот. Папа, конечно, первое время вообще как-то очень напряженно реагировал. То есть, видимо, для него я был, в кавычках, одним с ним полем-ягодом, или как правильно сказать, одного поля ягоды мы были, потому что он думал, что я не верю в Бога. А тут как бы не просто верит в Бога, еще и как бы ислам. И он, наверное, из-за этого там как-то эмоции свои где-то показывал, утрескивал. вот потом Реакция стала как-то все затухать, затухать, то есть стало плавнее, им стало менее страшно от всего вот этого. Вот. Но все равно по мере того, как стало меньше страшно, появились логические аргументы, такие как предал веру, ты предал веру, ты стал не русским, это не наши там ну то есть не нашего рода. Вот мы исторически в другое так сложилось и так далее. И я на самом деле был очень благодарен Господу Миров Всевышнему. И благодарен был, благодарил тех людей, которые, с которыми, рядом с которыми я и принял ислам, которые меня всему изначально и стали учить. И стали объяснять основные, вообще, в принципе, тезисы, которые, которые передают ислам. И э, один из них это знание прежде слов и деяний. Там знающие люди, которые сейчас это все слушают, смотрят, можете сказать, откуда это точно. Я, если не, не изменяет мне память, это из э, это название главы, главы из Сахиха Аль-Бухари, изборника хадисов. Э, то есть я просто разбивал эти, эти как бы вопросы, эти сомнения, то есть, говорю, что значит передал веру. Понимаете, то есть для меня эта вера не подходила, она ну, не идеальна. Я говорю, элементарно не могу себе ответить на вопрос, как Бог мог сам себя казнить, как Он сам себя мог наказать, как Он сам себя наказывая мог искупить чьи-то грехи, как Он мог сам себе молиться и все прочее. Я говорю, ну вот смотрите, вот это, это так называемая моя бывшая вера, ваша текущая. Я говорю, ну, если вы. У вас есть достойные ответы на это, ну я готов их послушать. Достойных ответов не, не нашлось. Вообще, в принципе, ну, мои родственники не особо там теологи, и чего-либо возразить и ответить ну, не смогли. А у меня уже были достаточные знания для того, чтобы понимать, в чем, собственно говоря, истина ислама по сравнению с христианством. Собственно говоря, поэтому и поэтому и принял ислам. То есть здесь у них нет возражений. Я говорю, что значит стал не русским? Я говорю, мы особо и не были никогда русскими, да, то есть, в принципе, по нам, по всем видно. Ну и там татарские корни, и другие всякие, и польские корни, и там не только польские корни, всякие разные корни есть. Я говорю, как, что значит русским? Ну вот там, то есть, короче говоря, мы стали в этом разбираться, поняли, что на самом деле к генетике не имеет отношения. Русскость генетики может не иметь отношения. Оказывается, русский это человек, который хорошо говорит по-русски, по-русски думает и знает культурные традиции, которые соблюдают русские. Другие такие же русские. Вот. То есть это сомнение тоже разберивают. То есть понимаете, как бы нет у нас такого там. С другой стороны, опять же, когда-то же Русь, Русь крестили, до этого была другая религия, соответственно, почему сейчас не пришло время? чтобы русские, например, в качестве, в том числе я, менял, менял свое вероубеждение на более, более правильное, на истинное. Да? В чем проблема? Это не наше, это не, не наших дедушек, не наших бабушек, и вот они в другое. А так Может, они просто из-за того, что в советское время религия плохо распространялась, может, они просто не имели возможности соприкоснуться с настоящим исламом, и чтобы ислам действительно как-то как-то на них повоздействовал, чтобы они могли оценить по достоинству тезисы, которые несет в себе ислам. Ну, Короче говоря, все вот эти вот все вот эти вот вещи, да, то есть они знание прежде слов и деяния, если ты знаешь, что ответить, то ты договорившись с логикой человека, который там, ну, родственника, который там активно у него бомбит, если ты начинаешь просто с ним разговаривать, и Можешь с ним выговориться, да? Ну, то есть он. Если ты знаешь, что возразить родственнику атеисту, родственнику христианину, родственнику-буддисту, ну, в принципе, ты можешь с ним вести дискуссию, да, так очень как-то аккуратно и очень очень благонравно, да, это очень важно. То есть даже можно проиграть в дискуссии, но главное быть благонравным, потому что если они запомнят, что э, ты, став мусульманином, стал жестким, э, ожесточенным каким-то и так далее это хуже будет. Соответственно, что боялись? Чего, от чего страхи были? Ну, от всяких там взрывов, терроризма и всего такого прочего. Ну, соответственно, нужно знать и действительно быть в этом уверенным, что этого в исламе нет. То есть нужно действительно обладать этими знаниями и действительно иметь возможность понимать, что ну, как бы в этом.. В исламе нету, нету такого, что там надо кого-то там убить, убить неверного, там еще что-то, да, то есть что это э, не, не так все. Поэтому, э, поэтому на самом деле все-таки опять же повторюсь, знание Туристов и Деяний, если вы будете знать э, знать об Исламе больше, то в этом будет не только пользу для вас, но также польза для ваших родственников, потому что вы сможете им донести, почему вы сделали такой выбор. А если не сможете, то они будут продолжать бояться, вы их не сможете успокоить. Если сейчас говорить о том, как вообще, в принципе, мама реагирует, ну, там. Сейчас, кстати говоря, стали писать. Нет-нет, но время от времени вот стали писать девушки с Кавказа в основном, да, то есть соблюдающий ислам сестры да пишут мне почему-то пишут я их адресую всех на маму да то есть, то есть я сразу скидываю говорю пожалуйста напишите моей маме потому что нам с вами общаться вот так вот уединенно ну, не очень хорошо мало ли там что я их всех ориентирую на маму даю мамин вконтакте они туда пишут соответственно мама мне уже передает по такой схеме я придумал действовать потому что они, как правило, пишут да, сразу про, про то, что как бы жениться не хочешь, ну, вот такое, то есть... то что, в принципе, сестры, они имеют, насколько я вот знаю, там даже это в, в истории ислама это закреплено, да, то есть, что это мог быть такой вариант, что, ну, как бы, откуда я знаю о тех не замужних сестрах, которые там, которым я могу понравиться, да, или как-то еще... Пишут они, а, ну да, в любом случае, да, да, то есть я и даже вот как бы маме они задают потом, недавно буквально с сестрой со мной мамой общалась, она сестра задала, не буду называть имени, да, то есть, чтобы не было, мало ли кто-то увидит из окружения этой сестры. А, задала вопрос, как реагируете. Она говорит, сейчас вначале было шелком, сейчас уже. Как бы все примирилось, сейчас уже успокоилось. Вот, бывает, еще чуть-чуть городу -чуть да, то есть, Ну там вроде как типа нельзя, я ну вот. В принципе, то есть уже нормально. Папа уже шуточки шутит, то есть там. Ладно, хоть оставил шутки про свинину, я ему донес, что это как бы ну, не очень хорошие шутки про свинину. За то, что типа свининки не хочешь отведать. Да? Сейчас шутит на как бы, подкалывает с других сторон, начинает говорить с праздников. Типа, что масляно что-то будешь праздновать там, ну, как бы. Может быть это из печер блинчиков на масляницу, ну вот такое всякое. Я просто блины хорошо пеку. Вот. И значит, ну, то есть в целом вот так вот как-то больше уже примирились. Поэтому. Понятно, что родственники, которые об этом не знают, до которых информация-то не нашла, да, то есть они когда узнают, у них точно такой решок. но уже их успокаивают мои там, родители, мои родственники, говорят, да нет, все нормально, в принципе, то есть это как бы, ничего страшного, то есть все нормально. Да, то есть, ну и я могу от себя еще сказать, что на самом деле, хвала Аллаху Господу миров, что у нас в России запрещены основные вот эти вот все опасные группировки, и когда я зашел в Ислам, я не на каких-то опасных людей попал, а действительно попал на знающих людей, которые проходили обучение, обучались, продолжают учиться. И большое количество знакомых, именно знающих, появилось из-за этого. Знакомых, друзей. Ну, то есть и таким образом... Ну, в целом как-то себя сам чувствую более уверенно, более защищенно, именно потому что именно в плане религии, что мне, что если мне что-то непонятно, то мне лучше знающие объяснять, чем я где-то в интернете что-то схвачу непонятное, с непроверенными источниками, или какой-то непонятный, неизвестный брат в мечети ко мне подсядет и начнет там мне куда-то призывать в непонятные там какие-то вещи. Поэтому очень важно. Наткнуться. тем не менее да, во всем этом несмотря на то что организации там основные экстремистские запрещены в России тем не менее это не гарантирует то что сама религия по чистоте и по качеству будет не передавать каких-либо заблуждений потому что разные бывают направления и зачастую люди сами не знают во что верят и не требуют там доводов доли не требуют доказательств что именно так вот нужно правильно там соблюдать религию поэтому есть такое, да, то есть, есть и такое, что в России много разных направлений ислама, да, то есть основные самые опасные, конечно же, заблокированы, запрещены, но э, заблудиться все равно реально и возможно, поэтому будьте осторожны. Всем пока-пока, ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату.